Туя-Западная Абрабан сегодня в нашем обзоре Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать еще об одной позиции в нашем интернет-магазине питомника Хвойный дворик Это Туя-Западная Абробанка Она практически вся уходит самовывозом это лучше приехать сюда выкапывается она с размеры ее ей еще расти ну вот 70 сантиметров от 70 до метра там есть и метровые саженцы и, ну там у нас 70-90 стоит ну еще месяц ей расти поэтому уважаемые друзья то что сейчас здесь еще вырасти где-то примерно на сантиметрах на 10 да вся информация по этой позиции будет на сайте конечно же это просто видео обзор потом она очень хорошо идет на изгородь у нас есть видео по изгородям ту очень хорошо стрижется, очень хорошо из нее делаются фигуры Крафтный экземпляр, в принципе. Метр десять. Семьдесят сантиметров. но ну, цена одна и та же. Ну, практически они все по семьдесят, по восемьдесят сантиметров. Ну, еще десять сантиметров, учительство она прибавит. Ну, на этом обзор ту и брабант закончен. Всего доброго, удачи, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик.